Сейчас мы с вами пришли в компанию AvaTor, это онлайн-кассы, пойдем смотреть. Приветствую. Антон. Привет, Антон. Да, меня зовут Денис, компания AvaTor, я занимаюсь продажами в этой организации и готов с вами поделиться бесценным опытом, рассказать, что мы здесь делаем вообще. Ребят, пойдемте посмотрим, потому что это очень важно, так как с 1 июля сейчас сняли все физические кассы и поставили только онлайн. Которые теперь в законе, а те вне закона. Пойдем, да, что интересное. Покажу. Это наш музей. Музей кассовой техники. Ты, честно что ты узнаешь из, из всего О, этого многообразия. -я -я. Вот, а, мне кажется, я еще не родился, когда я... такие были. Слушай, ну вот эти, наверное, это представители горбушки и всех да, да, да. цифровых конгломератов. И вот Эватор тоже наши первые прототипы. Мы любим сравнивать, по принципу, как в мобильных телефонах. Вот у тебя какой телефон был лет 15 назад? Если я не ошибаюсь, это Nokia или Motorola, что-то такое большое, кнопочное, да? Да, кнопочное, да, да. Большие всех... антенны, там, со всеми динарами. У нас у всех были кнопочные телефоны, и, соответственно, то же самое происходит с кассами в микро, малом, среднем бизнесе. У всех были кнопочные кассы, а теперь вот такая эра диджитализации, как мы ее любим называть, и, соответственно, новые решения, новые возможности для малого бизнеса. И мы строим экосистему. То есть у нас есть приложения, мы о них подробно еще поговорим. Это порядка уже ста приложений, которые юзер может сам скачивать в свое пользование на смарт-терминал. Под нужды своего бизнеса. Ага, то есть Различные... в зависимости какой да. у тебя бизнес, да, ты да, скачиваешь да. Что то да. или иное приложение. Прикольно. Здесь у вас тоже такая переговорная, да? Здесь переговорная а-ля музея, а спортивные навыки свои можно демонстрировать. Если желание, мы можем с тобой поиграть. Я тебе еще что-нибудь расскажу полезное. Давай, поиграем. А вообще вот на рынках подобно, как Горбушки? Честно говоря, признаюсь, а. ни разу не был на Горбушке. Не был? Да что, а это за же зарождение, скажем так, всей эпохи. Как вообще, вот, ну, мое мнение, ну, там, опровергни, а. то есть если там в одной точке, словно на Горбушке появилась одна касса, есть определенная виральность, что народ начинает покупать такую же кассу или рекомендовать, типа, да вот у этих там? Ну, конечно. Не, у нас есть уже некоторые павильоны, в которых э, стоят кассы Эватора. А, даже так. Да. А вероятность большая, поэтому я думаю, что нужно продавать их. Но мы на самом деле, я не знаю, насколько это там секретная информации но мы за год порядка 100 тысяч терминалов продали. И, соответственно, ну, в рынке абсолютно везде теперь можно их встретить мы пойдем покажем кассовый интерфейс, то есть мы с вами кассиры, и посмотрим, насколько удобно работать на нашем смарт-терминале. Ребят, касса EvoTor чем уникальны, У нас есть порядка двух миллионов номенклатурных позиций, которые уже находятся в облаке, то есть мы, как и все IT-компании, имеем свои облачные ресурсы. Достаточно просто список товаров, то есть это уже наша существующая база, uh -huh. но мы при этом с тобой можем еще с помощью достаточно простых инструментов добавить товар. И в облаке он находит эту позицию. Ну, смотрите, есть? реально он его видит и знает, что это такое. То есть он определил, что даже мультифрут. То есть... И это бесплатный инструмент в базовом наборе Эватора присутствует. А пойдемте еще покажем нашу самую главную информацию. Кладезь информация. Мы видим, как люди скачивают товароучетные системы, а -а -а. банковские эквайринги, драйвера для весов, для различного периферийного оборудования. Мы все это видим в режиме онлайн. Здесь колокол. Колокол, да. Каждое новое приложение который появляется в Marketplace, помещается с помощью этого замечательного колокола. И как часто бьет колокол? <сёк> <сёк> в последнюю пятницу 13 раз, потому что да новых 13 приложений было. Если еще возвращаться к тезисам по очень крутой плюс у нас есть бесплатный, это по аналогии с Сбербанк, бизнес онлайн, у нас есть личный кабинет Эватор. То есть ты, как предприниматель, да. можешь в режиме онлайн на телефоне смотреть все, что у тебя происходит в торговых точках. А, скидки, транзакции, чеки, банковские оплаты или наличные расчеты. Достаточно иметь доступ просто к интернету и отслеживать все свои параметры. Это очень удобно, и мы это даем бесплатно. Более того, ты можешь видеть, включен аппарат или нет. Для mm -hmm. тебя это прецедент, позвонить кассиру и сказать, Дружище, ты где? Почему ты, ты на работе? пришел вообще, нет. Да, и ты можешь посмотреть, где он находится. Ты можешь, попивая коктейль на пляже Мексики, все это отслеживать и анализировать, Класс. как предприниматель. У меня есть касса такая. То есть я прихожу там к вам, да, и говорю, вот у меня сегодня магазин по продаже носков. Я поработал. Носки не пошли, пришлось носить самому. Дальше какие мои действия? То есть я открыл, например, там точку по продаже шурмы, там я не знаю, фруктов, еще что-то. Мне придется что-то новое покупать или как? Нет, как правило, ты можешь ставить кассовый аппарат, то есть смарт тот же, но за счет надстроек, но за счет приложений ты можешь оптимизировать уже свой новый вид бизнеса. То есть раньше ты приходил, покупал там какой-то программное обеспечение, там, за космические деньги. Я, как сейчас помню, я 1С брал, там, под продажу, что вышло, там, порядка 70-80 тысяч mm -hmm. рублей. И, то есть, получается, вот этот стол у меня весь был забит всякими, там, проводами, да, проводами там, и кучей штук. Слушай, ну, ты знаешь, почему вообще Эватор называется? Нет. Ну, как, как ты думаешь? В... Эволюция... эволюция? Эволюция. торговли. А, эволюция Баналь. торговли. Да. То есть, мы, мы вышли с решением... Все, что нужно большому ритейлу, мы все это сделали для малого а, и микробизнеса, соответственно, адаптировали и железную часть, и софтверную. Кстати, если как железо, тебе интересно, может быть, здесь USB-порты, то есть uh -huh. ты можешь прямо вот денежный ящик подключить, сканер, банковский эквайринг, а, есть возможность по Bluetooth подключать а, периферийное оборудование, соответственно, избежать там проводов определенных и по поводу твоего приезда сегодня у нас а, обвал цен как любите вы говорите на горбушке да сегодня у нас понижается ручная цена ребят специально для хозяина горбушке для вас эксклюзив в смарт-тем на скоро скоро появится киви кассир то есть все платежные терминалы которые стояли раньше киви и так далее теперь поместились в эту маленькую коробочку, клиент может прийти и дать тебе денежку и сказать, положи мне на счет. И ты с помощью этого приложения, бесплатного приложения, можешь занести на счет клиенту сумму, определенную сумму. А где все собирается это и откуда все везется? Ну, я открою большой-большой-большой секрет. Собирается, производится в Зеленограде. Это, это наша с вами родина практически. Вот. Ребят, спасибо за уделенное время. Надеюсь, было интересно, я побежал учить. Английский, У нас корпоративные стандарты, помогающие нам расти и развиваться. И вы тоже развиваетесь, не забывайте. Читайте книги. Ребят, что хочу сказать. Очень удобно, куча фишек, куча плюшек. Все это в онлайне. Поэтому рекомендую работать на кассах автор. С сегодняшнего дня снижение цены на комплект Эватор составляет 26 тысяч. То есть стоил до этого 28 500. Теперь скидки налетай. Покупай. Мага, как всегда, договорился.